Всем привет, меня зовут Вика и перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал. Всем привет, меня зовут Вика и сегодня будет достаточно необычное уже видео для моего канала, так как подобное я снимала последний раз в марте 2016 года. В этом видео мы с вами будем заполнять творческие блокноты. Этот блокнот, точнее эти блокноты мне прислало издательство Сова. Вот так вот они выглядят, они абсолютно одинаковые. И поскольку они одинаковые, то, как вы поняли, будет конкурс. И чтобы узнать условия этого конкурса, обязательно досмотрите это видео до конца. Ну или, в принципе, можно перемотать в конец. Но лучше смотреть, да. Также мне это издательство предоставило вот такие вот крутые наклейки. Они очень качественные, крутые. То, что меня поразило, то, что везде есть еда. Это очень круто, и я их буду использовать для своего ежедневника. Кстати, напиши в комментах, хочешь ли ты видео по типу «Мой ежедневник». Мне очень интересно, и да, давайте скорее поговорим о блокнотах. То, что меня безумно порадовало, это то, что, во-первых, посылка пришла очень быстро, во-вторых, она была очень милая и круто упакована, там была девчонка, я обожаю дычевку, да. И третий пункт, который меня очень сильно обрадовал, это то, что в этом блокноте листы очень плотные, потому что это очень важный момент, так как, ну блин, на него плотных листах вообще никаких. Я очень довольна этой посылкой, этими блокнотами, этим всем. В общем, ссылочка на группу будет внизу в описании. Обязательно заходите и заказывайте. Там очень хорошее качество и приемлемая цена. Пару разворотов я уже заполнила. Так что сегодня мы вместе с вами будем заполнять третий разворот. Обязательно поставьте вверх под этим видео, если оно тебе понравится. И давайте скорее начинать. И сразу хочу вас предупредить, что я не художник риса, я в принципе не очень, но я это делаю для души, для того, чтобы расслабиться отдохнуть. И получилось, по-моему, очень мило, может быть, не особо художественно, но мило. И да, это задание звучит приблизительно так. У каждого супергероя есть свой значок «Создай свой». По-моему, это очень хорошее задание, и в этом блокноте созданы реально крутые интересные задания, мне очень нравится. А теперь вам по который я уже сделала. Первый разворот называется Напиши на странице как можно больше слов, которые начинаются на первую букву твоего имени. Я здесь не делала ничего оригинального, просто написала имя Виктория и написала очень красивые слова. Великолепный, восхищающий, вздох, видение, волшебный, видеоблогер. да. И получилось как-то так. Второй разворот, мне честно говоря, он мне очень сильно сейчас нравится. Я его, может быть, потом как-нибудь переделаю. Тут надо было нарисовать, как вы... выглядят тараканы в своей голове. Мои тараканы выглядят очень темно, но да, они такие странные. Здесь не было тоже ничего особенного. На вот этот разворот, который у меня получился, мне он в принципе нравится. Единственное, может быть потом его немножечко переделаю и добавлю фона на краску, но сейчас у меня нет такой возможности, поэтому да. Ну а все, что нужно сделать, чтобы выиграть в этом конкурсе, подписаться на мой канал, поставить палец вверх, вступить в мою официальную группу ВКонтакте. И как только под этим видео наберется 30 пальцев вверх, я выберу победителя, который получит вот этот вот блокнот. Ну а как только под видео наберется 50 пальцев вверх, я выберу победителя, который получит один лист из этих стикеров. Они очень крутые и мне безумно нравятся.